Здравствуйте. Здравствуйте. Все, здравствуйте. А, кто у меня вскрыл? Нет. Это проникновение со взаугом. Вот здесь дверь бывает. А, и вещи уже наготовлены. У меня что, а, то заселился? Нет, это, нет, Это было. Ой. Ребята чисто были. Простите. Ребята чисто стояли около Добрый день. Около гаражей, около гаражей да. стояли? Да, то есть что, в доме что ничего. А да, кто я, вытащил я. мотоциклы? Кто дом строил? Нам да, сказали, да, да, тут никто не живет, тут мы кто есть, есть. Где ваш командир? Я хочу лично поговорить с вашим командиром. Наш командир находится в Чеченской республике, Рамзан Кадыров. Я знаю. Прямо на скры... данный момент? Разговаривают разговариваю, Вот, командир. Вы именно командир, да. Да. Кто страниц... А это что такое? Что? Что? Что? Это? Что? А ну, это? А это кто? Лисовая, кто я не говорю, зав... вот этого не было. А Рисовая камера, да, я я, я вот служу. Да, а машину а кто это на зарядку есть. ставил? Ну а зачем вообще вот это, да? я я а не не Вы кого поймали здесь на месте? Вот ребята были. Давайте писать заявление. Вот, я как я вы мне сказали, помните? Зачем вообще вытащить? вытащили? По поводу ну ребята, зачем поедали? Да. Появил кто у меня, подождите, да. кто у меня вскрыл дом? Вы поймали здесь Тут кого? Мне позвонили соседи, что у меня вскрыли да. гараж. Что у меня на данный момент ребята поезды, стояли здесь, здесь около гаража. Ничего уж да. не похищены. Смотрели, что тогда. Почему тогда у -а вас -а. Ребята стояли около гаража. Они в дом не заходили. Тут живут прямо на архомале и пьяницы. Везде У меня не для этого отец погибал, а пойми, в чтобы вот нас сука, дом. Эй, Лева, смотри, эй, это не мой день, не честно, тут везде это, это до нас было. Так это мы, Ну, это было, А это что? И это а что? А это что, блядь, вообще? Это наш. Подлезает. В смысле? А кто а вас пустил Мы, это? не заходили в дом. Не да, знаю. Да. Это... Пошли, выходи. Да... Это, это, это что? Сумки лежат. Да. лежат ребят, вы сказали, да, вы в дом линус, не заходили. мы тут бичонок. А он почему сидит на моем диване? Я постелил <с <с Под себя вот. Покиньте а мой что? дом. Так, без проблем, покиньте. Покиньте мой дом. Там без проблем. Так, покинем. 5, же приезжал ком командир, спрашивал. Просил не заселяться. Наверное, к старшему пусть... приезжал же. На епки к вам. <связь> а, и вещи рассматривались. Да мы сейчас ничего не трогали. Ребят, забирайте вещи. Честно, мы ничего не трогали. Нам зачем они вообще ну, только на войне. Тем более. И вы сказали, вы в дом даже не заходили. Ребят, ваши вещи лежат в доме. Ребят, вы сказали, вы в дом не заходили. Как ваши вещи оказались открыто у меня в доме? Было, зашли, что? Я вы... показала. Говорит, мне никто в, никто в дом не заходил. Ну, вы сейчас видите со мной, что, что, что их жил, вещи в лежат в доме. Мы, мы зашли, от дома по Вот, вот посмотрите, здесь лежит вещи. Под, а, а это что? Они уже, смотрите, разложены. Этого не было. У меня накрыта была рассада, когда я уезжала. Уже разложено все. Там кто-то там все, все Я просто... даже отпечатки мы пальцев не трогал. Мы, мы только приехали сюда, вещи положили, сразу вышли. Эти попали не видели, что мы на улице Они стояли. на улице все стояли. Это, мы, да, дом, мы, вдвоем мы вдвоем зашли, мы зашли и видели. Сюда. В доме мы, мы даже не в дом стояли. не заходили, них, даже. Они тоже сюда не заходили. Но дождь был. Если вы говорите, что... Когда дождь был? Если вы говорите, что вы в дом даже не заходили, вы стояли. Да, Ребята. Говорю, мы вещи положили, вышли. Что мы будем делать? У, у вас есть там военная комендатура? <сосы> а они э, русские? И что что военная комендатура? Выходите, дайте я пройду, пожалуйста. Перерыты все вещи. Окно затурили моими вещами. А это что? Перерыты все тумбочки. Хорошо, покиньте мой дом, Мы тут ничего не Я просто просто просто Хорошо. Покиньте мой дом. Да. Вот... Угу. А с мотоциклами, с, я с я машиной. Вот, Зачем нам что вы на снимали в Да! <плодисменты> Сереж, сейф цел. Ребят, я думала, вы защищать нас едете. Я, я радовалась. Честно Мы вам скажу. У, вас. Вас. У меня отец погиб в 16 году. Брат Мы, воюет. Я, я жопу рвала за вас. А что вы сейчас делаете? Вы ничего не трогали. Тут. На каком Мы основании? Кто дошли. вам Мы сказал, что в доме никто не ждет? Кто девушка. вам сказал? Бабка вон та вон, вон там. Вон там средства живет. Который, батка никто, Бабка? Тут, да. Хорошо. Что никто тут не живет. И мы я уезжаю, он? я двух деток маленьких вывезла отсюда. Хорошо, я приезжаю сюда. У меня двое деток. Видите, У меня детей год жило в подвале годовало. Она выросла. Девушка, я не захочу. Нам отсюда ничего не надо. Мы просто заселились сюда. Вот, вы заселились. Сейчас вы признаете, что вы Я признаюсь. На пару дней нам сказали заселиться. Мы заселились. Отрогать там нечего. Зачем нам трогать чужие, чужие вещи, тем более. Ну, и не тем более. Вы просто правильно поймете. А как? кто машину вставил на зарядку, ребят? На зарядку Мы не поставили. Она была ну... на улице, мы ее затолкнули туда. Слушайте, женщина, я не нужно машину, ничего не нужно. Да, вот это. А бак о, бак о, бак он есть, он более нужно. Она передала, что с ними бегать, что ли? Я не говорю вам. Мы ну, сегодня приехали. Говорили вот, за то, что мы меня всплывет гараж. Нет, мы, не, не, мы не знаем. Но, это. Я спро... Знаешь, кто сказал? Тетя Валя. Я сейчас пойду еще с тетя Валя разберусь. Мы вообще да, здесь ничего не скрывали. Хорошо. Можете вам мои все патроны проверить. Тихо. Все магазины полные Да, оружие я трогать не буду. Я вам еще раз говорю, я радовалась, когда мне сказали, что вы на нашу защиту встаете. Но понимаете, мы, мы, я клянусь... с каждым разом слышу все более и более. Как вас Вера. Вера. Мы, мы не эти не добровольцы сюда приехали, мы не мы даже не хотели сюда ехать, но сказали, надо помощь, но нам ваши вещи не нужны, Хорошо. клянусь, я не говорю, нужны. Просто я не хочу, чтобы... а скажите, пожалуйста, как вы в дом попали? Дом открытый был, Он тот тоже дом открытый был. Мы зашли, там же, там, там, там вчера вскрыли дом. Мы вчера здесь не были, были. Там вчера вскрыли мы дом. здесь не были вчера. Мы сегодня утром приехали, все перерывы, все перерывы. там у вас, перед вами, да, мне говорит, стыдно, там резинки лежат, кто-то здесь, да, шпылился. Я знаю, лоток. в прошлый раз, у меня у отца форму, я не стала заявлять, форму с медали украли. Да? Это до смешного, ничего не взято, ну, вот Мы только отца. сегодня приехали сюда. Все перерывы, у все любого перерывы. здесь можете спросить. Так у этого, комбата можете спросить. И вот я вот сюда пришел, сумку положил я, ушел сразу. Ну. А кто роутер снимал? Я вон извинить. Это все перерыто. Здесь. Вот видите, вот здесь все. Все перерыто. перерыто. Это я даже не знаю, кто здесь. Крыл. Девушка. А. Да не удачу, вы удачи. Извините. Хорошо. А? Хорошо. Они хотели так, но просто был дом открытый, мы зашли. Хорошо. Сейчас значит, ничего. Вон рюкзак чей-то кинули. Коридор. Кто-то да, забрал. Да. Здесь был рюкзак. <соединяющий> сейф, ца. Или вскрыт? Тоже сейф вскрыли. Альфа. Гойда! Скрыт? Конечно, не видишь. Гойда! <соединяющий>